Это произошло на юге Франции. Да, согласен, банальное вступление. Но выбора, как и времени, у меня сейчас нет. На тот момент в Монтабане произошла вспышка эпидемии, что унесла с собой сотни неповинных жизней. Глава департамента объявил тревогу. Он начал искать лекарей, которые могли бы помочь не загнить этому городу. И вот, эта новость дошла и до меня. Собрав свои вещи... Я, по приказу главы, должен был в течение трех дней обойти всю южную часть прилегающих окрестностей и навести всех родных тех, кто пал от недуга, разузнать об их симптомах и когда все началось. Что ж, подумал я, очередная лихорадка или нашествие чумы, что для того времени было некой нормой. Все с этим либо мирились, либо, собрав свои вещи, уезжали из подобных мест. Но что-то смущало меня в происходящем вокруг. Больные не подавали никаких признаков высшей мозговой активности. Были словно трупы. С остатками души. Если бы об этом узнала церковь... Эх, от города бы остался лишь пепел. Спустя день странствий и записей, мне все-таки удалось найти одну неприметную деревушку на юго-востоке. Представившись городским лекарем, я расспросил местных про обстановку в их поселке, к своему удивлению обнаружил, что она не была охвачена ни недугом, ни слухами о происходящем вокруг. Все жители были абсолютно здоровы, но в коем случае мне так казалось. У меня появились сомнения по поводу чумы, ведь она разлетается словно птица в ясном небе, а тут... Хм. Проведя более тщательное исследование данной местности, мне удалось заметить странный цветок, похожий на маг, но растущий у земли, как будто его стебель был удален. Это ввело меня в заблуждение, ибо в подобном климате обитание такого вида растения можно назвать не иначе, как чудо. Слышал я о поверии, Мак. это кровь убитых, которые поднимаются из земли и, превратившись в его цветы, просит живых молиться о покое грешных душ и тех, кто погиб на полях битвы. Я не придавал этому особое значение, но в последнее время я все чаще и чаще задумываюсь о скоротечности людской жизни. Сегодня ты живой муж, а завтра уже разлагающийся материал для исследования новой болезни. Прошло еще пару часов пребывания в этих окрестностях. Речь деревенских теперь какая-то механическая, а движения их стали заторможенными. Это походило на первые симптомы заражения, как в Монтабане. Каждый день я осматривал себя и отгонял дурные мысли. Теперь же на вопросы, не замечали ли вы тут что-нибудь странное, никто не приносил с собой хвори или другие болезни, я слышал лишь монотонное «да нет, мы тут никого кроме наших не видели уже лет 30, а может и 40, кто его знает, живем и живем». Получая настолько отрепетированные, как мне казалось, ответы, я лишь мог уходить к себе в палатку, что разместил неподалеку. Но на этот раз, когда я отвернулся после опроса, то почувствовал на себе тяжелый взгляд. Настолько тяжелый, что мой рассудок помутнился. На мгновение я успел разглядеть перед глазами, как мне казалось, самого себя, окруженного некой аурой. Не спать две ночи кряду, больше похоже на кошмар, чем на какой-то бытовой случай бессонницы, учёшься я себя. понимая, что здесь все не так просто, как мне хотелось бы. Возможно, я уйду отсюда... другим. Что-то внутри подсказывало мне это. Настал заключительный день, под конец которого я должен был выдвигаться обратно. Если честно, то мне уже никуда не хотелось идти. Утро и день прошли довольно неплохо, до конца изучил новый вид того растения. Оказалось, что он обладает дурманящим эффектом, а учитывая, сколько его вокруг, то теперь он удивлен такому поведению у местных жителей. Странно одно... На себе подобного эффекта я не испытываю. Даже запаха я его не чувствую, словно на моем лице маска. В целом, после экспериментов на паре крыс, что были у меня для работ с образцами, его можно использовать как очень неплохой транквилизатор, либо же анестезию для больных. Под конец своего, не знаю, можно ли это назвать путешествием, но все же, я решил для уверенности обойти всех последний раз. Получил все те же ответы. По крайней мере, местные стали более эмоциональными. На какое-то время я почти перестал волноваться. Разобрав палатку и погрузив ее в повозку, я сел на лошадь и уж было думал ехать. Как вдруг мои мысли снова оборвал это видение, но в нем уже был не один я в маске а еще несколько похожих, но в то же время настолько чужих лиц. С криком я упал без сознания. Перед этим я успел лишь услышать «Ты сын этой земли!» «И ты должен сбавить нас от поветрия!» «Это твой дар!» Очнулся я уже на костре. Голова трещала, а в глазах был туман. Спустя время мой рассудок прояснился, и в панике мне хотелось кричать «Да какого черта тут вообще происходит?» Но мой взгляд пал на повозку, полную полу мертвых тел что могли лишь нервно дергаться, словно паучьи лапки. Как оказалось, прошла уже неделя с того самого приказа о поисках. Со слов судьи и главы города, меня нашли в бессознательном состоянии. И по их мнению, это я изувечил всех этих жителей, сделав из них живые трупы. После услышанного, сознания вновь покинуло меня. Я почти ничего не слышал, лишь злость переполняла мое бренное тело, что вот-вот будет гореть на костре. Про себя я думал... Как мое лечение могло принести вред этим людям? Спустя, как мне казалось, вечность все прояснилось. Прояснилось от отская боли. Они подожгли меня. Я не мог дышать, а тем более кричать. От горячего воздуха легкие чуть ли не мгновенно начинали сами душить меня изнутри, будто бы протыкая мои внутренности. Но за меня кричали они: Те тела, что по словам главы, я изуродовал! «Как, по вашему мнению, мое лечение могло навредить им? Вы видите, они могут полностью функционировать, и в отличие от вас они абсолютно здоровы!» Вырывалось из уст каждого живого сына. «Да, для меня они теперь не просто обезображенные тела, а нечто то, к чему я приложил свои руки!» «Я буду нести свой дар по всем землям, и лишь глупцы будут отказываться от него!» Продолжали выпить тела. Я уже не чувствовал боли. Наоборот, от безумия и болевого шока меня переполняла радость. Пропало ощущение сгоревшей кожи и почти затлевших легких. Пришло осознание того, что моя кожа начала срастаться с моей одеждой, а моя маска стала для меня новым лицом. Я видел глазами каждого неживого. Стоило мне только подумать, и они тут же, вскочив из повозки, нападали на толпу зевак. К сожалению, глава города успел уехать на своей лошади. Но в тот день от поветрия был исцелен каждый, и стар, и млад. Веревки, что сковывали мои движения, уже окончательно сгорели, и я смог спокойно сойти с места своего перерождения. Я не помню, кем я был, как я получал тот дар исцеления, кто мой отец и куда я пойду. Но я точно знаю, поветрие везде, оно в душе каждого живого в этом мире. И раз уж я был выбран как Божий дар. Для этой грешной земли, то так и быть. Я исцелю каждого и каждого, в ком я увижу опасность для мира. Поветрие не щадит никого, и лишь я смогу вас исцелить.